Итак, молодой, слух и сюды, буду рассказывать, как брать медведя, говорю один раз, второй раз повторять не буду, да? Короче, покупаешь в магазине 10, 20, лучше 30 банок гороховой каши, подходишь к берлоге и туда все кидаешь, короче говоря, все. Если он дурак, 90% случаев, он сразу там быстро жрает и все. 10% случаев спрашивают, что такое, откуда подгон, ты ему говоришь, там, ну, Грин Единая Россия, там все. У него вопросов больше нет. Все, он захал. И ты сидишь спокойно, около берлоги ждешь, ждешь, пока он там испердится до посинения. И как только в берлоге. Первый подснежник завел ты сразу же туда. Раз бегай вспышка справа ногами к взрыву все там тра -ба ну и потом хорошие куски с дерева соскрепаешь в рюкзак и домой ну а... или убегаешь от горящего медведя это как повезет